Привет дорогие подписчики С вами канал Своя вода Бурение скважин Это видео презентация Специально для Романа Карпухина Презентуем Приложение водомерка Light Для расчета дебета воды Допустим Берем 12 литровое ведро Нажимаем старт Ждем, пока ведро наполнится. Жмем стоп и получаем дебет воды а, из текущей скважины, текущим насосом, ну и диаметром шланга, соответственно. Вот. Видео также будет полезно не только бурильщикам, но и обычным людям. Допустим, сделали вам скважину с маленьким дебетом воды. Сказали, раскачайте. Вы можете смотреть, как она раскачивается. И раскачивается ли вообще. Потому что бывает такое, что скважина... И не раскачиваются вовсе. А наоборот падает напор. Вот, и тут можно уже звонить бурильщикам. Ну и как-то, я не знаю, искать выход из ситуации. Либо перебуивать, либо что. Вот такое полезное приложение. Мы его будем еще дорабатывать. Но дорабатывать будем в основном для бурильщиков. Вот, есть у меня некоторые задумки. Будем делать. Ссылка будет у Романа Карпухина в описании к видео.